К Земле приближается двойной астероид. Один из самых крупных летающих вокруг Солнца астероидов приближается к Земле. Ожидается, что относящийся к потенциально опасным объектам астероид 1999 КВ-4 пролетит над нашей планетой со скоростью 21,5 км в секунду. У наблюдателей будет прекрасная возможность увидеть объект приплюснутой формы с небольшим спутником, вращающимся вокруг него. Согласно измерениям лаборатории реактивного движения НАСА, размер астероида 1999 КВ-4 оценивается в полтора километра. Его относят к группе Атона. Это группа астероидов, орбиты которых пересекают орбиту Земли с внутренней стороны. В эту субботу бинарный космический объект пролетит на безопасном расстоянии от Земли, около 5 миллионов километров. Поэтому столкновение, вероятнее всего, нам не предстоит ожидать. При этом его видимая звездная величина может достигать плюс 12. Его будет видно в эту субботу для жителей Южного полушария. Они смогут его наблюдать примерно в 7 вечера в созвездии Карма. По мере движения по орбите астероид будет проходить через это созвездие. Но наблюдатели Северного полушария, то бишь мы, смогут увидеть астероид через пару дней после максимального сближения. Благодаря своим огромным размерам и скорости астероид можно будет увидеть с земли невооруженным глазом. В этом вам может помочь небольшой скоп или бинокль. Спасибо за внимание.